Ребят, я перед всеми, перед вами очень и очень очень сильно прошу прощения. Ведь я, да, я не знаю, я стараюсь над видео, над видео записями для моего второго канала сейчас, второго аккаунта. Он тут э, создан, он вот он на телефоне, и я. Сейчас раскрою побольше, чтобы вам видно было. Он вот на телефоне. И он называется Иван Тузов Лайв. Лав я нет лучше не лав, а лайв будет на вас канал, потому что ну я как бы его делаю. Я лучше буду дел сделал его своим м, лайв каналом, потому что Ну, потому что ну, у меня реально много. Вы знаете, наверное, у меня до фига всяких метуэйшн эм, ситуай. Situa да, ситуайшн в жизни м, происходит. И я официально сделал свой новый канал. Вот, Иван Тузов Лайф сейчас называется. Тут сантехника тут сейчас покажу вам тут какие видео в основном вот в основном мои шорцы которые я выкладываю в телефон ну которые я за я за ну в основном шорцы ну и в основном видео обыкновенные видео разговорные что типа попробуем вместе там 3 января, что было, ну вот, короче, смотрите, вот что-то, типа, таких видео я выкладывал в Ютуб, свой новый YouTube аккаунт, ну и все. а ну ну и все ребят, короче, поэтому, пожалуйста, призываю вас всех подписаться на мой канал, на второй Иван Тузов Лайв, потому что я на нем буду, в основном, Игры все, которые я скачаю на телефон, буду выкладывать все, которые все, прям вот все, да, одно.